Сайт «Правосудия нет. Коронавирус в французском комиксе 2017 года. Здравствуйте, Татьяна. В Германии тихонечко прошло сообщение следующего содержания. Перевожу. Транснациональное распространение легочного заболевания SARS-CoV-2 принесло новую популярность комиксу Asterix 2017 года. Во французском оригинале и в англоязычной версии присутствует злодей по имени Коронавирус. В связи с этим некоторые пользователи социальных сетей говорят об еще одном пророческом проекте, аналогично американскому мультсериалу «Симпсоны». В этом сериале еще в 2000 году был показан Дональд Трамп как президент США. По Астериксу пользователи социальных сетей публикуют картинки из выпуска «Астерикс в Италии», в котором во время автогонки толпа кричит «Коронавирус». Эти крики в комиксе были криками болельщиков подзадоривающих безответственного римского водителя с таким именем, который приносил немало проблем Астериксу и Обеликсу. Стоит обратить внимание на то, что в только недавно вышедшем немецкоязычном издании имя коронавирус не всплывает. Вы недавно говорили, что не верите в совпадение. Позвольте к вам присоединиться. С уважением.